Всем привет! Начинаем второй сезон «Флористики в деталях» и в этом сезоне будет следующий подход. Каждый месяц я буду разбирать один природный материал и весь месяц делать обзоры, создавать работы, каркасы, букеты, композиции с использованием данного материала. В ноябре я выбрал материал «Хвощ». Вот материал, который очень денистый, он, соответственно, находится рядом с водоемами, на болоте его можно найти. То есть мы нашли такой достаточно средний размер, где-то порядка 60-70 см, достигает он до метра полтора. И это достаточно хороший, интересный материал для работы флористов-дизайнеров. Сегодня я вам покажу несколько приемов, как я отрабатываю данный материал и поделюсь с вами своим опытом. Итак, первый прием. Мне для этого необходима проволока. Значит, я беру проволоку 1,6, можно взять проволоку 1,2. Подрезаю под углом 45 градусов. И потихонечку начинаю входить в хвощ. Вот. Значит, я могу прочувствовать, что вот здесь вот уже проволоки нет, а вот здесь вот проволока есть. И можно сделать каким образом? у нас есть проволока, мы теперь можем придавать различную форму нашему ващу. Вот. То есть мы можем сделать, допустим, форму рогалика, допустим, как вариант. Мы можем многократно увеличить да, данное действие, оставив ну, допустим, вот такой вот элемент. Мы можем пойти дальше и сделать такого рода каркас. Вот видите, да, вот здесь вот уже проволока закончилась. Но если мы возьмем две проволоки, допустим, затейпируем их и свяжем проволокой, то в целом, я думаю, на один целый хошь мы можем сделать. Если же нет, то это решается в обратную сторону. Мы с обратной стороны вылезаем и входим в обратную сторону. И вот мы уже дошли, и вот мы уже дошли и дальше, дальше начинаем делать такую вот структуру. Ну вот, мини-такой каркасик у меня получился. Это значит раз. Так, значит, это что касается свойств номер два. Хвощ имеет вот такие вот фаланги. А вот здесь вот можно видеть то, что это фаланга. Мы сейчас проверим. Вот проволока. И она не проходит. Да, вот она держит. Можно использовать следующий прием. Значит, так. Я беру, где есть две фаланги. Для, Для того, чтобы пройти сквозь первую фалангу. И у меня получается вот такой вот элемент. Вторую фалангу я буду использовать как пробирку. Да, я налию сюда водички, возьму сосуд, возьму оазис и ставлю, но немножко надо укоротить, и ставлю вот таким вот образом. Дальше, что мы можем теперь сделать? Мы можем обеспечить жизнедеятельностью растения, имеющие стебель не шире водового диаметра. Вот такой вот элемент. И таким образом мы можем дальше уже отыгрываться, создавая структуру, но и интегрируя. При большом желании да, можно также, допустим, надрезать. Сейчас вот, поиграемся немножко, а для обеспечения воды вот, мы наполнили и дальше мы можем уже интегрировать свою работу вот, такой, вот таким вот образом. Уже в Watch Element. Ну, вот еще один дополнительный прием. И третий прием это которым я пользуюсь это интегрирование на губку айс Подрезаем под углом 45 градусов. Хвощ имеет достаточно жесткий, ну, относительно жесткий стебель, которым можно входить в губку. И таким образом создавать различного рода дизайн. Допустим, вот фаланги, видите, да, то что у нас фаланги гибкие, но растение сохраняет свою геометрию. То есть, ничего не ломается и таким вот образом мы можем мы можем создавать различного рода структуры но ну, обязательно учитывайте чтобы хорошо прийти в оазис да во-первых а необходимо подогнуть колен и подрезать под углом 45 градусов. И вот таким вот образом уже мы можем достаточно интересно отыграться, ну там задекорировать, понятное дело, лазис, но вот такой вот прием я тоже применяю. У меня еще есть несколько приемов, которые я вам расскажу в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь, те, кто не подписан, ставьте колокольчик обязательно, чтобы быть в курсе всех новостей. Нашей программы флористика в детали и будьте профессионалы.